Процесс превращения вещества из жидкого состояния в газообразное, происходящий с поверхности жидкости, называют испарением. Наблюдения показывают, что испаряются не только жидкости, но и твердые тела. Понаблюдаем за испарением твердого йода. Если кристаллики йода положить в колбу и нагреть, то через некоторое время йод превратится в пар, минуя жидкое состояние. Объясним процесс испарения с точки зрения молекулярно-кинетической теории строения вещества. Нам известно, что молекулы жидкости непрерывно движутся с разными скоростями. Наиболее быстрые молекулы, находящиеся на границе поверхности жидкости и воздуха, преодолевают притяжение соседних молекул и покидают жидкость. Таким образом, над жидкостью образуется пар.